Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Я рада видеть каждого из вас у себя в гостях. Если вы любите мотивирующие влоги, то, конечно, не забывайте меня поддерживать. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте черный звенящий колокольчик, тогда вы точно ничего не пропустите. Также пишите мне комментарии и делитесь моим видео со своими друзьями, пускай настанет больше. Ну а я буду делиться с вами интересными видео. Сегодняшний влог начиная с того, что буду готовить пышные оладьи без яиц. Если вы никогда такие не пробовали, обязательно попробуйте приготовить. Я уверена, что вам понравится. И самое главное, что эти оладьи впоследствии не опадают. Для приготовления нам необходимо 400 мл теплого кефира, мука 320 грамм, соль пол чайной ложки, сахара 2 чайные ложки и соды 1 чайная ложка. Растительное масло для жарки, у меня это обыкновенное подсолнечное, которое рафинированное. И также буду еще добавлять стакан натертых яблок. Здесь у меня смесь яблоки и абрикосы, натирала на крупной терке. Сейчас буду все смешивать Самое главное условие то, что кефир должен быть обязательно комнатной температуры. Если у вас времени нету, то тогда подогрейте в микроволновке. И э, также не увеличивайте количество сахара, иначе ничего не получится. Я переливаю кефир в емкость, где буду все смешивать. Добавляю сюда сразу соль и сахар. И тщательно перемешиваю. Перемешиваю просто обыкновенным венчиком. Миксер здесь нам ни к чему. Пока у меня тут соль и сахар окончательно растворяются, я буду вводить муку. Вводить буду в 2-3 приема, предварительно ее просеивая. У меня, кстати, сломалось мое приспособление для просеивания муки из Икеа. Вот теперь пользуюсь просто обыкновенным дуршлагом. И перемешиваем. Насеиваю последнюю порцию и сюда же прямо сверху высыплю соду и затем все перемешаю до однородности. Тесто, кстати, получается достаточно густое, это нормально, так и должно быть. Удобно, кстати, чтобы вот тарелка при смешивании, либо доска, когда нарезаешь продукты, не ездила, то подкладывать резиновую тряпочку. Все, у меня тесто практически готово. Смотрите, оно такое достаточно густое. И сейчас буду вмешивать фруктовую часть. Удобнее это будет сделать вилкой. И перемешиваю для того, чтобы все у нас распределилось равномерно. Больше теста перемешивать нельзя. Я его отставляю в сторону, разогреваю сковороду. А ну и как раз испробуем с вами мою новую сковороду, которую я вам показывала в видео о покупках. Добавляю вот прям чуть-чуть растительного масла и размажу его кисточкой. Но в дальнейшем буду уже добавлять по мере необходимости. Буду выкладывать при помощи ложки и выкладывать тесто не очень много, с учетом того, что оно будет еще в будущем э, подрастать. И буду выпекать с обеих сторон до золотистой корочки. Выпекать необходимо на не очень большом огне, чтобы э, наши оладьи успевали пропекаться внутри. Видите, вот видно, как оладьи поднимаются, вот поднимаются, можно сказать, на глазах. А вот так количество оладушек у меня получилось с исходных продуктов они конечно поднялись за счет того что здесь есть фруктовая составляющая не так сильно как без нее но все равно вы видите что они такие достаточно толстенькие и потом не оседают то есть даже те оладушки которые остыли все равно пухленькие И вот так выглядит внутри. Ну вот, видно, что абсолютно они пропеклись. Вот, в общем, попробуйте приготовить. Я надеюсь, вам понравится. И, кстати, видите, мордочки на самом деле отпечатываются. У меня тут муж разобрал пасу домойку. Надеюсь, что починит потому что я уже, конечно, к ней привыкла, не знаю, как можно управляться без нее. И, в общем, в последнее время загоралась у меня ошибка, можно было ее сбросить и затем включить посудомойку только под определенным положением. То есть дверцу надо было открывать ближе к столешнице, и тогда можно было включить. В последнее время удавалось все реже и реже, то есть надо было... А реально как бы поймать тот момент, когда загорится панель а, Как муж и предполагал, перетерся один провод Вот, ну короче, вот он снял и он просто оборвался тут же Вот, надеюсь, сейчас ему удастся подчинить Да, Димочка? Потому что без нее, ну никак Так что пожелайте нам удачи Решила испробовать свою новую сушилку для белья в действии, развешивать буду на улице, как раз сегодня такая солнечная жаркая погода, слушайте, у нас настолько жарко в августе, вообще как в июле, каждый день больше 30 градусов, в общем, конечно, от такой жары тоже устаешь. А вот, Но ну, вроде бы как со следующей недели Там уже должно пойти на спад Буду развешивать, пробовать И белье предварительно буду выворачивать Потому что я всегда стираю с изнаночной стороны Для того, чтобы вещь во время стирки не трепалась И также это очень актуально для различных футболок Где есть принты Потому что обтирается со временем краска Ну, а стираючи с изнаночной стороны то хватает намного дольше. Ну и все вещи стираю с изнаночной стороны, кроме носков и колготок. Но в общем развесила я все белье У меня была достаточно большая стирка И вы видите, что сколько осталось еще свободного места То есть при желании можно развесить сюда еще одну стирку Плюс ко всему я вот вешала не через одну перекладину А через две, для того, чтобы быстрее просыхало Ну, опять-таки, если надо развесить больше белья То можно повесить на каждой перекладине Ну вот боковые части у меня остались вообще практически не задействованы кстати здесь внизу есть колесики можно перевозить Ну, в общем пока я довольна единственное что конечно очень непривычно то что она такая достаточно высокая вот и я ее полностью растянула в длину опять-таки можно при желании делать ее меньше тогда ну, вот если белья не очень много, тогда она, наверное, будет более устойчивой Ну, хотя, в принципе, он нормально стоит Даже несмотря на то, что есть ветерок, ничего с ней не происходит И если позволяет место, я тоже обычно, вот когда развешивала на сушилке Через перекладину сушила белье для того, чтобы вот было здесь больше места и быстрее просыхало Вот, ну, опять-таки, все, конечно, зависит от того, сколько белья и давайте покажу вот это вот приспособление для носков. Здесь, кстати, если вставлять один носок, то он выпадает, только если, может быть, махровые какие-то. Ну, а так можно собирать пару вот и сразу подвешивать их, ну, вот парой. И здесь получается 10 пар повесится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да, 10 пар. Вот. Я тут разбирала доставку с Емулой и решила с вами заодно поделиться. Кстати, там заказывать на самом деле выгодно, это абсолютно никакая не реклама, мне никто ничего не платил, к сожалению. А вот Делюсь с вами, можно сказать, из самых лучших побуждений, потому что э, ну, цены на самом деле отличаются от того, что есть в магазине. У меня тут стратегический запас уксуса и сахара, но сейчас сезон закаток, и чтобы не мучиться, каждый раз по бутылке не покупать. И для того, чтобы не заканчивался в самый неподходящий момент, и либо же уксус, либо сахар, я всегда в сезон заготовок сразу покупаю упаковку вот и э, стараюсь чтобы у меня всегда было в наличии давайте быстренько сейчас вам покажу что заказала цены я затем пропишу на экране для удобства Буду указывать наши белорусские рубли, потому что сейчас, ну, вот по памяти, не очень помню, чтобы ничего не перепутать, то пропишу. Взяла вот такие крышки. Это наш белорусский производитель, ляховический завод. Вот из всех крышек, которые я пробовала, эти самые лучшие. У меня закончились Дима. Мне там покупал в острове чистоты другие какие-то здесь, с девочкой. Вот мне они не понравились. Они потоньше и знаете с них вот у меня машинка соскакивает не знаю почему но в общем купила такие дальше взяла уксус вот раньше брала неплохой это 9 процентный для заготовок использую вот такой также Купила ананасы кольцами. И я их уже раз покупала. Достаточно вкусные, неплохие. Мне понравились. Вот купила еще на прозапас. Иногда хочется салата. С ананасом, с сыром, знаете, такой вот. Вот, поэтому м, стараюсь тоже, чтобы всегда было в наличии. 565 грамм здесь вес вместе с сиропом. Ну и вот чистые 320 грамм. И хорошо то, что именно кольца. Дальше взяла... Две банки сгущенного молока. Что-то рогачевское мне последний раз не понравилось. Решила купить глубокое попробовать. Раньше, кстати, я вот всегда только глубокое и покупала. Вот, это у меня уже Дашка открыла сушки попробовать с луком, первый раз увидела, ну вот когда оформляла заказ, кстати, писали, что неплохие, на самом деле достаточно неплохие, меня заинтересовало, что с луком, и поэтому решила купить попробовать, здесь вот указано, что без пальмового масла и маргарина, здесь в составе на самом деле указано подсолнечное рафинированное масло, и, кстати, вот состав достаточно неплохой. А сами они по себе такие тоненькие, хрустящие. А лук чувствуется не сильно, но привкус есть. Вот, и такие же взяла еще с ванилином. Тоже раньше не покупала. Ле хрусте. И это тоже наш белорусский производитель. Витебск Хлеб Пром вот так, ну это вторая банка сгущенное молока дальше томатный сок у меня любит Дима, вообще пьем только я и Дима все, дети у нас не пьют томатный сок Четыре упаковки сразу купила кстати, видите Теперь упаковочка изменилась Ну, кстати, мне вот так нравится даже гораздо больше У меня сломался мой сенсорный дозатор для мыла пенки Помните, я вам показывала Один раз меняли по гарантии, второй раз в итоге решили сдать Потому что что-то он начал жить своей жизнью Сама эта пена выпускалась Напугал нам бабушку Ну, в общем, все, мы его отдали И подумала, что в туалет, наверное, я положу вот такое кусковое мыло давно его не покупала но ну, не именно его, а в целом кусковое мыло давно не покупала подумала, что ну вот попробую его, у нас там места на раковине не очень много а здесь как раз таки не очень большие кусочки, они по 70 грамм вот здесь 5 штучек, на Емоле были неплохие отзывы, писали, что приятный аромат, в общем я выбрала ромашку и еще оливу Дальше закончились у нас ватные палочки. Взяла вот такие, Аура 200 штук. Ну, это детям жевательную резинку тоже. Отличается очень сильно по цене, поэтому вот если что-то заказываю, то беру жвачку в нагрузку. Обычно, кстати, мы покупаем Орбит, но в этот раз из Орбита были только мятные вкусы. Дети мятные не особо, поэтому заказала Диролл вот, дальше взяла 4 шоколадки 80% -ные. это горькие наша коммунарка, обычно я их беру для выпечки тоже стараюсь, чтобы были про запас потому что у меня туда Даша Брауни печет то еще что-то, в общем нужны они всегда ну, во всяком случае, достаточно часто, поэтому вот покупаю сразу по несколько штук 90 грамм здесь также ватные диски взяла здесь 110 штук по моему да 110 штук и это нежные такие вот с алоэ девчонкам к школе купила тетрадки полуобщие ну, я уже раньше покупала просто увидела что есть с собачками и решила им докупить для разнообразия Здесь они были разные 5 штук, но почему-то положили вот по 2 одинаковые получилось. Я все-таки рассчитывала, что будут все разные. Ну, ничего, миленькие мордочки пусть будут. Дальше взяла вот такой тостовый хлеб. Кстати, вот интересно, что в магазинах, но ну, в тех, в которых я бываю, я никогда его в продаже не видела. Увидела на сайте, меня прям заинтересовало, решила купить, попробовать. Это хлеб длительного хранения, он хранится аж 3 месяца и консервированный, здесь указано, что спиртом. В общем, решила купить попробовать, были и плохие отзывы и хорошие, но, как всегда, решила испробовать сама для того, чтобы точно знать. Это еще детям коктейль, этот белорусский наш молочный мир, клубника и уже чернику у меня забрали. И это крем-брюле с пеканом. Тоже вот в продаже, ну в стационарных магазинах такого вкуса не видела. Решила купить попробовать. Здесь указано, что густой. Но это детям. Я такое не пью. Сахар обычно, если есть выбор, то стараюсь покупать вот такой городейский. Мне он нравится больше, чем другие производители. Ну и здесь в упаковке 10 штук. Дальше взяла еще вот такую большую канистру жидкого мыла. Тоже наш белорусский производитель, Лив Делана. Здесь идут в составе настои трав. У меня вариант с календулой, шалфеем, хиноцеей и фиалкой. Оно достаточно густое. Тоже написаны хорошие отзывы про него. Решила купить, попробовать. Ну Большая упаковка. А если делать еще пенное мыло, то хватит, я не знаю, насколько. Вот здесь 3 килограмма. И есть еще другие варианты. Но э, начать решила вот с такого попробовать. Сейчас, кстати, открою, понюху, как пахнет и расскажу. Написано было, что пахнет земляникой, клубникой, чем-то вот таким. И писали тоже, что он не сушит ни кожу, хорошо экономно расходуется за счет того, что густое. Вот, давайте приближу состав. Кому интересно, можете заскринить, почитать. А вообще вот этот производитель делает достаточно неплохие крема, так что тоже вот присмотритесь. Если кто не знаком с продукцией этого бренда, рекомендую что-нибудь попробовать открыла я в общем понюхала для меня пахнет клубничным вареньем так что кто будет заказывать имейте в виду. но в целом запах достаточно приятный такой нехимозный. все буду раскладывать все по местам и пишите кстати вот вы заказываете на ли или нет потому что я для себя открыла не так давно и, конечно, разница в ценах по сравнению, особенно со стационарными магазинами, значительная. И удобно, что можно забирать в ближайшем отделении Европочты. То есть, ну вот не знаю, доставку они делают или не делают, но мне, например, удобнее, чем подстраиваться под курьера, то удобнее забрать самой. При оформлении вы можете выбрать ближайшее отделение Европочты к вам. И когда приходит уже заказ в отделение, вам приходит смс, и необходимо забрать в течение двух дней. Но если не успеваете, можно, кстати, позвонить, договориться, я так один раз делала. Вот, и мне разрешили забрать еще и на следующий день. Вот, так что все и решаемо. В общем, не поленилась. Я полезла, достала, показать вам вот эти вот крышки. Мне они не понравились. Но, кстати, вот раньше я как-то их уже покупала, и в принципе было ничего. А в этот раз я прям закатывала банки и ругалась. На верхней была нарисована вот такая девочка, но на остальных просто написано «Полинка». И стоили они... Мне кажется, что это в районе 11 рублей. Но это Дима в Острове чистоты брал. А вот, а вот эти вот брала раньше много раз. Ну, надеюсь, что с ними все и осталось хорошо. Так, вот давайте приближе. Здесь вот, видите, производитель Ляховичи. А это делается вот в Гомеле. Я бы советовала вот эти. У меня тут продолжаются заготовки на зиму сегодня вот подготовила петрушку обрезала все стебельки оставила только листики сейчас еще порублю ножом и заморожу. и здесь у меня дарина помогла мне очистила сливы от косточек здесь они у меня разрезанные на половинке также переложу в пакеты и заморожен затем в дальнейшем использую либо для приготовления насыпного пирога со сливами. У меня кстати есть рецепт я с вами делилась очень очень вкусно, готовится элементарно просто но получается супер вкусно также можно потом сделать и любой соус можно и с сахаром есть можно и сварить варенье когда Будет время поспокойнее в плане закаток, потому что сейчас, конечно, объять необъятное, много всего. Вот, ну, поэтому пока вот заморожу, а потом дальше можно будет использовать во многих различных рецептах. И маркирую сразу пакет, затем будет удобно сортировать по датам и знать, когда что заготовлено. Просто перекладываю в пакет и делаю его таким как бы плоским. Потом он удобно размещается в любой полке. Сверху затягиваю хомотиком, но не очень плотно, для того, чтобы выпустить воздух. И придаю прямоугольную форму. Все, и отправляю в морозилку. Теперь займусь петрушкой. Немного ее измельчу и тоже отправлю в пакетик замораживаться.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 ну вот, опять-таки, выпускаю воздух и отправляю в морозилку. Также у меня уже подсохли стебли укропа. Сейчас их переложу в стеклянную банку и в ней же буду хранить. Я вам вот раньше рассказывала, что укроп делаю таким образом веточки все зеленые срезаю их мелко нарезаю отправляю в заморозку в пакетике а степли сушу и затем буду использовать при приготовлении обычно в бульон и добавляю в супы вот использую укроп таким образом Надеюсь, что мое видео вам понравилось если это так то конечно не забудьте меня поддержать вы можете это сделать и комментарием и лайком можете поделиться моим видео со своими друзьями я буду благодарна если вы решите подписаться на мой канал ну а теперь давайте будем с вами прощаться увидимся совсем скоро всем пока пока